Всего Мелка? Не, я мелок не люблю. Фу, мелки они, фу, фу, они вообще безвкусные. Ты вообще пробовала эти свои мелки? Ой, недалекая ты моя, ну какие мелки? Белки, б, б, белки. Этот такой элемент, ну, ну, короче, нужно много кусать. Рыбки, мясо и яйца. И а, еще творог, творог, обязательно его нужно кусать. В этих продуктах очень много белка. Вот тогда ты будешь сильная, ловкая и быстрая. Ничего себе, вот это ты умная. На, мой хороший, на, пей. Пей, пей, пей. Ой, сахарок, так мне скучно. Слушай, идем, может быть, платья померяем. Ой, слушай, петинка, эти платья уже прошли век. Они уже скоро с моды выйдут. Не, не хочу. Я хочу что-то новенькое. Новенькое? О, слушай, сахарок, так да ты целый генератор идеи. Доченька, какая хорошая идея, мне очень-очень нравится! Платье я не люблю, я же мальчик. Ага, да-да, у него. Идем быстрее. Слушай, Пексинка, а ты уверена, что он здесь живет? Посмотри, это за дымутый лес. Да, уверена, я уверена. Ну ты же знаешь, тут вот личности, они такие немножко странные. Панки, не отставай. Слушай, девочки, здесь какое-то очень странное место. Мы точно сюда пришли? Куда нам надо? Ну, и где нам его здесь искать? Это же огромный лес, посмотри. Мы здесь скорее сами потеряемся. Ладно, у меня есть идея. Все в порядке!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 а он просто...